Привет, братцы-рыбаки! Сегодня я вам хочу показать, как можно легко и быстро сделать вот такую вот снасть под названием пуля для ловли зимой хищной рыбы. Белый цвет больше нравится судакам, желтый – окуню. Есть у меня два таких вот прутка. Один латунный, один с нержавейки. Диаметр у них 6 мм. С них я и буду делать зимние приманки под названием пуля. Также мне понадобится два тройничка и два заводных кольца из инструментов пригодится ножовка по металлу дрель и тоненькое сверло чуть большего диаметра чем заводное колечко для начала нужно разметить вложим вот так вот тройничок делаем отметину длина тройничка с колечком это будет у нас скос так вот нам надо будет отпилить а вот это вот будет вся длина приманки ну, здесь делаем точно так же, положили тройничок то есть вот до сюда вот нам надо будет делать скос. Это где-то две трети всего тела. Ну и вот такой вот длины будет лесенка. Сейчас все это дело отпилю и покажу, что получилось. Вот таких вот две заготовочки у меня получилось. Теперь надо на вот этой вот скошенной стороне просверлить по отверстию. Наметил центр, можно теперь и сверлить. Нержавейка сверлится чуть потяжелее, поэтому здесь вот чуть-чуть съехало отверстие к боку, но это ничего страшного. Общая длина приманок у меня будет 3,5 сантиметра. Теперь с помощью напильника по металлу, либо наждака, либо гриндера у кого что есть, нужно придать этим заготовкам уже окончательную форму. Я это буду делать на гриндере. Мне нужно будет скруглить чуть-чуть вверх, чтобы кольцо ходило. И также закруглить низ приманки. Вот две вот таких вот заготовочки у меня получилось. Теперь их нужно заполировать. На улице прохладно, поэтому остальное я буду доделывать дома. Полировать блесинки я буду при помощи бормашинки. Но это можно также сделать при помощи обычного войлока. Грубо говоря, потереть обваленных. Тройнички можно оснастить по-разному, это уже дело сугубо личное. У меня есть вот такой вот провод. Сейчас с него сниму изоляцию и с помощью термоусадочки вот так вот зафиксирую. Делаю надрезик. Вдеваю в него тройничок. Чуть-чуть подплавляю край. Беру кусочек термоусадки. Поджимаю. Со вторым тройничком поступаю точно так же ниточки здесь можно распушить после того как все готово и лишнее отрезать вот такие вот тройнички у меня получились теперь нужно надеть заводные кольца на тройники и зафиксировать их на теле приманки одну и вторую ну вот и все друзья приманки пуля готовы Крепится такая приманка очень просто. Берется поводок и фиксируется вот за это заводное кольцо. Вот так вот она выглядит в рабочем состоянии. Одна и вторая. А на этом у меня все. Всем, кто досмотрел видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось ставьте лайки, кому не понравилось ставьте дизлайки, пишите что-нибудь в комментариях, свои варианты предлагайте. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.